Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Перечень ингредиентов и основные этапы готовки, как всегда, в самом конце ролика прочитаете. В мире огромное количество блюд из риса, и в около кулинарных кругах постоянно появляются индивидуумы, которые заявляют, что все эти блюда это плов либо плохой неправильный плов. Это, понятно, заявляют знатоки среднеазиатской кухни. Другие кричат, да это же ризотто, только неправильно приготовленное. Это сейчас про итальянцев понятно. Испанцы видят в таких блюдах либо паэлью, неправильную паэлью, либо аросабанда. Вот точно такая же ерунда происходит с креольским блюдом джамбалая. Каких только глупостей не пишут умники о возможном происхождении этого рецепта. Некоторые, особо одаренные, заявляют, что джамбалая родилась в результате попытки испанцев приготовить в новом свете паэлью в условиях отсутствия шафрана. Что они курят, хотелось бы спросить, начну готовить и продолжу ругаться. По мнению умника, строчившего в википедии, испанцы в новом свете не нашли шафран и попытались заменить его помидорами. В результате получили джамбалаю. Валенсия – родина паэльи, и здесь шафран используют крайне редко. Во всех окрестных ресторанах, где я был, а был я во многих, вместо шаврана используют в сотню раз более дешевые натуральные красители. И при этом, как минимум, в 80 разных рецептах паэльи из валенсийского региона используется заправка на основе чеснока, оливкового масла, петрушки, э, перца с официального красного и протертых помидор в большом количестве. Даже здесь, на родине паэльи, в традиционной валенсийской паэльи шафран является не то что необязательным, даже маломальски желательным то не является. А заправка из помидор используется по крайней мере в 80% разных рецептов валенсийской паэльи. Что по мнению этого неизвестного умника в новом свете испанцы собирались менять. Может, хватит уже свою фантазию неуемную тренировать? Пора расслабиться, начать просто готовить яркое блюдо, не пытаясь притянуть за уже. Короче, заканчиваю бомбление. Так, как видите, я нарезал сосиски, они с ароматом копчения. К сожалению, сегодня магазинные, все свои домашние давно съедены. Нарезал курятину, нарезал лук, чеснок, зеленый перец и стебли сельдерея. А можно приступать к тепловой обработке. Сначала все обжарить, по частям, конечно. Сейчас подрумяню сосиски и удалю их из казана или чугунка, как его правильно назвать. Кстати, джамалай – чрезвычайно вариативное блюдо. Оно может быть с сосисками креветками. Набор овощей может быть чрезвычайно разнообразным. Разве что стебли сельдерея используют почти во всех вариантах. Да, и вот, кстати, ни копченых сосисок, ни стебли сельдерея я ни в одном традиционном рецепте в Алифийской паэлли как не встречал. Ну, пора, кстати, сосиски вынимать. И класть сюда курятину. Я не сказал, это мясо с куриных бедрышек. Сейчас уже масло пропиталось ароматом копчености, и, соответственно, и курица возьмет себе этот аромат. До готовности обжаривать не надо. Огонь сильный, слегка подрумянилось мясо, значит, пора вынимать. А теперь сюда отправляется лук и сельдерей. Зеленый перец и чеснок попадут в чугунок попозже. А надо периодически помешивать, конечно, чтобы ничего не сгорело. А лук должен стать прозрачным вот таким и только сейчас добавлю чеснок и перец еще 5-7 минут при периодическом помешивании и вот теперь добавляю томаты и пряности пряности здесь самое важное дело здесь у меня зира Чили перец хлопьями, копченая паприка, черный перец эстрагона ложка и коричневый сахар. Набор пряностей, конечно, можно варьировать по своему вкусу, но помните, если вы решите ограничиться, скажем, только черным и красным перцем, то на выходе вы получите блюдо, которое, ну, ничем не будет отличаться от самой креативной, там, тушеной курятины с овощами и с рисом на гарнир. Пряности и еще раз пряности. Вот что здесь создает этот букет ароматов. Отлично. Пора возвращать в чугунок курятину и сосиски и выливать бульон. У меня куриный. Сейчас закипит. Проварю минут пять, чтобы все вкусы перемешались. Посолю сразу и добавлю рис. Пора. Теперь перемешать и варить под крышкой 15 минут. перед закрыванием крышкой обязательно доведите до вкуса соль, сахар, если томаты были недостаточно кислые, то можно кислоты немножко добавить, например, в виде лимонного сока. Встретимся за столом. Момент пробы. Ночной с сосисок. Можно было бы сказать, что это просто сосиски с рисом, но рис пропитанный вкусными ароматами и, главное, пряностями. Это классно. Так, а теперь по курочке. Курочка. Курочка прекрасна. Вы знаете, есть варианты. В где одновременно используются сосиски и креветки, это тоже будет классно. Главное, вовремя их положить, чтобы не получилось так, что они жутко переварятся. Поэтому их нужно сначала обжарить, может даже сначала можно обжарить в масле панцири креветочный, потом их убрать, потом в этом масле поджарить креветки с чесноком, их удалить и положить креветки минут за 5-7 до окончания готовки Цимбалай, когда рис уже почти сварился, тоже будет вот такая штука классная. А если еще использовать э, креветочный биск, чтобы более насыщенный креветочный вкус был у бульонного риса, вообще будет бомбически. Слушайте, это классное блюдо, разнообразное, э, наборы можно менять, э, принцип приготовления достаточно простой. Короче, готовьте и наслаждайтесь. Кому нравится Кривольская кухня, ставьте лайки или дизлайки, если не нравится. Огромное спасибо за компанию. Всем пока!